Итак, всем привет, мои дорогие друзья. С вами снова я, Сказакид. И сегодня мы проходим в шестую часть побега из тюрьмы. Так, судя по всему, мы появились в какой-то реальной тюрьме. Это наши надзорники. Процик. Я, я вам ничем не могу помочь. Вы на нас за злодеяния, там ограбили что-то. Ну, в общем, это не по мне. Так что простите. Так, идем дальше. Ну вы давайте там сидите, я уж побежал. Так А, там есть нажимая плита, так что все окей. И, и, и что? Ничего нету. Вообще, отлично. Так, а зачем мне было сюда идти? Ну это не ведьма, я у подумал. Я подумал, что это ведьма очень крой. страшно Так, я тоже надзорник. Взирателям мы буду, буду всех мочить. Кто на меня? Что, что, вы, вы на меня обидели? Почему он закрывается? Ничего закрывать? Нет. Ху-ху. Ожартва. А чем я буду плавить? А, знаю чем. Вы не против, что я у вас так несколько досок сворую, да? Ну и жить не против, вы то что, вы хорошие дети. Эх. Так, сейчас у меня быстренько там здесь плавится. О а чем вы торгуете? Одинаково? А не, Пес, один предлагает десять, второй девять. Люди, у меня ничего нету. Простите. О, все, Это мне. Это мне на память. Хотя, она сделаю себе меч. Хоть как-никак, ну, все-таки. Как-никак, но все-таки, как меч будет. Угу. будет, будет, будет, здесь побольше, будет, будет, ну, вообще прям отлично. Да не хотел я сюда ставить, что за. Кстати, я, наверное, в следующей серии буду снимать э, «Проклятие...» Не, когда закончу уже, да, снимать? Я буду снимать прокляти... «Проклятие библиотеки». Вроде бы так она называется. «Проклятая библиотека», вот она. Она так называется. Все, все. А, хотя... Блин, да к там еще, получается, и кирочку надо б... тогда уж. Не, ну это я так между делом. Раз уж мы принялись все делать, там по-любому где-нибудь... Пригодится, кирка. Так что я на всякий случай уже э, буду э, запасен всем. Так. Что здесь? Ничего. А, вы что там ссоритесь? Да ты-то мне не нужен. О, арбузики. О, там походу делаешь жратва для меня так они как знали что я приду а или там было даже написано столовая на тех табличках хотя да сто процентов было написано столовая эх а наверху что наверху они для меня ничего не приготовили а, обижаете обижайте меня мои дорогие ой вас надо, пошли. Да ладно, ладно. проходите, проходите. Так что быть? Так где я появился, ты никак не могу понять? Прыгать, накидать. <звук> <звук> э, э, ты это откуда, Джек? Ты у меня был раньше похож на Джека. А теперь ты откуда взялся? Я не знаю, честно слово. Откуда он взялся? Что с ним было? чем не знаю? Эх. Ну вот, я же говорю, как чувствовал, что надо будет ломать. Так, что у нас там неинтересно? Не вот прям... Как я понял, что надо было что-то кинуть. Так, что ли... Ай-яй-яй, ч не фигула. Хм. А там у нас что? А здесь у нас ничего, значит, да? Ну ладно, ладно, ладно. А я все-таки буду осторожен, все таки пойду-ка зайду-ка я туда. Что ты делать? Куда уж? Что мне было? Так. Что, это типа активирует рельсы? Так, ясно. Фух, ты это здесь откуда? Ты вообще здесь неуместен был. Ш ⁇ вон, шоу вон. Ты псина, не воруй. Жулик, не воруй. Жулик. Козел. Вот что значит не играй с криперами. да ну, все-таки это, это я означает Блин, что-то как-то нифига у так. Таймсет. ты это вообще здесь откуда? Ты, вот, вот, ну ты-то кто здесь такой? Ты вообще кто такой, Петя? Иди вон отсюда. Я покушаю пока. Все, время установлено. Хм. мы должны были так ехать. Ну, что, мы же едем. Угу. У нас люди просто не совсем до этого могут догадаться. все-таки надо вагонетку посылать. А ты что? А ты А ты кто такой? Ты кто, ты кто такой? Ты кто такой? Я тебя спрашиваю. Да что такое то Хм, Хм идем туда. Так мне это чуть-чуть насто нараживает, а вот это вот больше всего. Так, и что там? Так, я, кажется, понял. Поход дело, создатель этой карты был тупой. В общем, как и все создатели. Карта. Нет, у них создатель один, да. И он туповат чуть-чуть, и он не понимает такого слова, что надо куда-то нас привести. Только куда? А я и лаги, лаги, лаги, дерьмовые лаги, лаганный сервер. это все? Да. Создатель, похоже, дела реально. Чего-то обкурился. Ну, в общем-то, как они и любят это делать. Не, ну нас он должен же был куда-то привести. Хм. Отстань, зомби. Сегодня я в плохом настроении. Не нравишься. А, погоди-ка. Я, кажется, понял, я, я, я, кажется, понял. У нас должно было что-то, что-то быть такое, или кирка, что-то там жить было. Мы должны были создать вагонетку, получается. Ты я так понял, да? Хм. Да, походу на то. Так.